Гуляла тут, небось, без меня? Да нет, что ты, Алешенька, я тебя ждала, из дома не выходила. К тебе приезжали? Да.